То есть... M спиху надо забирать. кладывается, начиная подавлять их. Парни за мной, за мной. Представь, скажи, что сейчас будет арта бить. Крышу смотрим. Наш, наш я сзади пейте воду, пейте воду, враг, враг, враг впереди заходите внутрь, мне надо внутрь поднимайте меня, надо внутрь еще проходить верали, перес. да, да, подставь только главный, скажи им по-английски, что шо... спасибо начало бодрое хорошее пулемет, Давайте полимечек на входе полимечек на входе да слева от ворот где там бангальщик арта пошла я иду к вам сейчас готов сейчас ралик буду ставить не ралики взял... а, не Медики, медики, сейчас стойте там. Парни, парни, пулеметчик, сейчас твоя задача, где меч, тебе надо там разложиться, ну, и разложиться от не флуди в эфире. Да я у вас двое там, я думаю, да? Главное займи крышу, крыша сейчас это важный важный будет момент очень. Ты подавлял, а мы заходим. Родись ко мне, быстрее. Сейчас арта будет, Быстрее ко мне. Бегу со всех ног. Не надо, уже не надо. Пушим, пушим, пушим, пушим, парни Не сидите тут, все, пушим, пушим, заходим Смоки используйте Дв Движение, жизнь, не движение, смерть Быстрее Отличный пуш, давайте пропушиваем их, блядь. Еще есть дымы, кидайте дымы, кидайте прям триггер дымы, если остались. Уходи, уходи в кусты, в кусты, уходи. Иду. Блин. Давай, давай, давай. Командир Севера идут с метки танка через поле идет пехота. Тут. Дай. дай. сейчас граната летит. давайте вперед проходим сейчас сейчас Отлично. Под... С Снейк с севера от Ралика пулемет нас кроет. С Ралика, за Роли Ралик. <связь> на нас кинуть, прям в точку? Лежи, Эрик, сейчас подниму. да Да, да, хорошо. Остальные пускай тоже. прямо там вот, где мы лежали только что блядь, я... там много на сзади а, блять сука не удалось Парни, резвитесь на нижнем мсп SP, на нижнем мсп И за мной бежим. Мне танк проверить или не надо? Или с вами? Не с вами. Проверь. Ладим ралли. раллик ставим. Сейчас, сейчас раллик прям кинем здесь. Все на раллике кто умирает, на раллике вставайте а остальные все в тригер. Шпрут, я подожду. Так, ребята, лежите. Я, э, ребята, лежите. Я сейчас стану на ролике вас подожду. Харта, арта. беги, беги, ПГ, пока никого нет. Да, блядь, yeah, тут уже меня положили. Сейчас. Блядь. точку точку сука да блять на черпаный блять я, я буду знать кису поднимает да переди, не могу переди, блядь, тебя тебе дай аккуратно впереди нет впереди Тут. тебя Давайте побежать. Давай. Давай прям в точку скидай. Остальные все со мной. Ждем. Be careful. Mm. Сейчас парни ждем, сейчас арта будет идем. Пробуем, три... Там танк на 38. Внимание на карту. Открывайте карту на метке 38. Танк. Он прям все видит аккуратнее. Медика поднимите. Да, сейчас. Давай. пойдем сейчас лечусь есть пулемет зашивает иди, иди, иди сюда ко мне есть смоки кидайте вперед на мост и вокруг. Здание. Будьте со мной. Давайте вниз. пока дымы. Заходите, заходите, дымы упали. А да все. Я подумаю, ребят. Смаки кидаете. Ждите нас здесь, все, никогда не идите, ждите арту. Вставайте на ролики, ждите. Начинайте начинаете кидать смоки Смоки давайте кидать, все поползли, сейчас смоки будут. Крэ, арта слабая, нормально все, поползли, задача была уничтожить э, респавны, которые были на той стороне. Все, крас. Это все, блядь, сбить. На той стороне там пехота сидит, парни, пулеметчик. В бункер нужен пулеметчик воевать, а не ты. И нет. Да, блядь. Пулемет, ты тут? Или ты кашешь? Пулемет! что-ли вы гречек шоу Шо? нет Блин. да я тут Good day. <Стает> Точка падает. Все бессмысленно вставать забить, минут осталось не забрать точку.